Здарова, народ! С вами просто багет, это игра Pacify. Первый раз я пытался записать данное видео, но я забыл включить микрофон. Я покажу один фрагмент, который меня жутко напугал. Это даже не сама игра, а забавный момент. К сожалению, мой клик не записался. Я не могу вставить, но сам момент могу показать. Ладно, а сейчас будет нормальное видео, с нормальной реакцией, пытаюсь, с нормально включенным микрофоном. Приятного это просмотра. Это игра Пасифай. Я забыл включить запись. Да, мне было жутко. Да, я кричал. Мне там пугали. Именно не сама игра игроки которые люди были которые были в дискорде я начинаю игру в одиночку я вообще я, я примерно понимаю то что тут а, Жечь кукол все такое одна хорошая особо меня хорошо хорошенько так напугала иди сюда проклятая кукла Я тут немножко заблудился, но это все решаемо. Окей, эта игра, конечно, не новенькая, но и не старенькая. Если я отпущу эту куку, -ку, она же ведь... Будешь двигаться, да? Окей, мне страшно, жутко вот она. Окей, мне нужно быть крайне осторожным. М мелкие куклы начали двигаться. В идеале бы мне бы найти хоть какой-то ключ. Хорошо смеяться по духам А, она идет. Мне жутко отстаньте, мне страшно. Я играю один. Я не люблю особо хорроры. А! Тут факт то, что я забыл включить микрофон в прошлый раз, это, конечно. Только я так мог глупить. В хоть хотя бы какой-то ключик. Сожгу хотя бы одну куклу, она начнет яростно избивать меня. чердак я пока не буду открывать, не хочу. Не хочу, чтобы все куклы разбежались. Ай, какая гробовая тишина опять. Вот А! Прости, прости, прости, прости, прости, не надо. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Я пошутила, пошутила, станет меня. Я не хотел, я не хотел, я не хотел. Я не хотел. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Давай договоримся. Ты согласна? Давай договоримся, да? Где ключи? Ой! Вон она. Блин, какая жуткая фюня! Ой, кинь отсюда! Да где ключи? Ой-ой-ой. Окей, она по карте не представляет особой опасности. Первый саж. А я пош. А что на тебе нашло? Это она? Да, это она. Она спустилась в подвал, окей. спички <гас> да, я, я, я. я не хочу вот есть открыл про первый пичик Ой, мерзкой мерзкий, мерзкий. Я без понятия, где остальные ключи. Как же жутко в одном. В одно харе играть, а бум, давай. Бей молнией. А я не знаю, что говорить. Мне страшно. Не смейся. Есть открыто. Это она? окей иначе таки тут есть <мыви> не рыкай отстань мне и так жутко еще и ты по духу Я не думаю, то что я спасусь. Ой, какая жуткая фигня, фигня, фигня, фигня. Нехорошо идти отключать свет. Дамочка, ты можешь меня... Может, ты меня оставишь в покое? Ключ, ключ, ключ. Где же... быть спрятан, чертов ключ. Нашел. Ключ от спальни. Круто. О, ой ой ой кыш каш каш каш каш каш каш кыш, каш Я не играю в твои игры. ой кыш, жуткая фигня включать чердака круто в чердаке есть ключ от подвала она зажала меня в углу короче сейчас ой нифига открою все двери нафиг пусть будут открыты нафиг надо я открою чердак и все проблемы исчезнут надеюсь на это мне Оно остановитесь. Это она? Окей, okay, это не... Я не понимаю. Не понимаю, кто ходит, она или это кукла. Если эта дамочка сейчас разозлится, мне будет очень плохо во всех планах, потому что Ой-ой-ой, она была слева, я заметил ее. Уйди, уйди, уйди! Блин, не делай так. Мать, я испугался. Вижу ее. Ну давай, иди. С какой стороны придешь? Ты что бегаешь? Ты доиграешься Ну давай лети ко мне. Она летит? Она летит, нет? А! Какие ненавижу. Какие ненавижу такие моменты. А вон она. Идите налететь. Здравствуй. Куда ты пошла? Я тут. Привет. А, ну уходи подальше. смеяться. Харес смеяться. Я могу сохранить игру. Нет. Окей. Бегу в чердак. Тут, тут, тут. -ту. Она капец как рядом. Мне очень сильно жутко отцепись от меня, тетя. Тетя, тетя, тетя, о, это, это, это стена то да Смеяться перестаньте, пожалуйста. Я нашел, я нашел, я нашел, я нашел. Я не хочу терять куклу сейчас. Кукла у меня сейчас очень сильно необходимая штука. и Ты... в тупике. Нет, не в тупике. Ушла? Ну, я без понятия ушла. Нет. Все сверкает, мигает, страшно. Знаешь, что самое обидное? Я забыл включить микрофон, когда я записывал 4 часа в ДБД. Да. Я пересмотрел видос. Как будто теперь кажется то, что ты сама с собой разговариваешь, в пустоту отвечаешь и типа все это тому подобное. Кыш, все, уйди, это моя комната. Ух. А ну не трогай меня, это моя комната, это мой подвал. Кыш, уйди, тебя сюда нельзя. Эта женщина э, начала на меня охоту. мелкие куклы за мной бегают <связан> такое ощущение как будто прямо они прям под мои под... ой ой-ой-ой все до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания что <связан> Есть токсичная игра только. Ты можешь отзем... от Земля играть? Ой, э, кыш, что? <м puisse> это было даже не страшно. Кажу по кругу есть. Окей, они все сбежали. Мне бы хотя бы одну куклу сжечь. И то будет рекорд. И не получить инфаркт. Бери куклу, мразь. Все, я ухожу отсюда. <класс> Уйди тебя от меня Ты получила свою куклу. Не ходи за мной. Я тебя покормила, свою твоей куклу, и отстанет от меня. Я не киберспортсмен, чтобы за один раз сжечь все восемь кукл. без сколько их там тело сейчас такой напряженный есть где дверь в котел как много ножек за мной бегают а Ай, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, успокойся, успокойся, главное успокойся. Тебе нельзя волноваться. Маленьким девочкам нельзя волноваться, они, они, они, они, они могут, им будет плохо. Не надо волноваться. Только успокойся. Где куклы? Нашел. Где? Потерял. Нашел. это моя единственная попытка давай беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги успокойся я потерял подвал где подвал О, наша гость немножко недовольна с моим раскладом то что я хочу сжечь ее куклы и тем самым убить ее нет умоляю он нашел нет не нашел нет не нашел E это летающая штука рядом со мной все успокойся успокойся главное успокойся. давай давай давай да давай договоримся я сожгу я сожгу твои куклы и безобидно быстро а ты от имени ладно успокойся успокойся успокойся успокойся успокойся успокойся все все все будет все все будет спокойно а сынесты остан остынь это всего лишь кукла немножко отстанет меня, пожалуйста. А? Подумаешь, я твой, твой смысл жизни сжигаю. А где защитная кукла? Защита, Где защитная кукла? Где защитная кукла? Я прям сейчас перед ней появлюсь, да? Если да, то это, это вообще не идеально. Кукла, кукла, давай, давай, кукла. Я ж заикаюсь от страха давай да есть защитная кукла а уйди уйди Да, молодец где мы где мелки Иди сюда мелкие я... у меня есть мороженое иди сюда ко мне я тебе покажу мир чудес дамочка простите конечно за такой странный вопрос а где можно найти ваш хотите чтобы я их сжег а Уй, а, тить напугала меня. А, ла, ла, ла. Я думал ты успокоилась, уйди. уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, открывай, открывай дверь. Да, да, да, смеси, смеси. Наверх, вижу. Все, поймал Защитная кукла, давай, я ее бросил, к сожалению. Ой, не туда открыл дверь. Защитной куклы нету. Что же мне больше делать? А, кто-то идет, кто-то идет, кто-то идет. И где эта печка? Нашел. Нет, не нашел. Нет, не нашел. А я здесь кругами хожу. Где то печка? Нашел все. Я не с той стороны закрыл себя. Ай, 6 кукол осталось. Почему так много? Где, где, где, где, где, где, куклы? где, где защитная кукла? Где защитная кукла моя? А, я прям на нее вышел. Не надо, не надо. Оставь меня покоя, тетя. Сестричка, оставь меня покоя. Ваши руки с потеля. А это закрытая дверь. Серьезно. Кукла, кукла, кукла, защитная кукла. Любая защитная кукла. Есть открыта. Фух, я могу сп быть спокойным. Ой, рискую дров дро дрова снизу, беги, беги, беги, беги, беги, Пять. беги. Опять. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Мне страшно, ну, беги. Не останавливайся, беги. Это единственный твой шанс выжить. Остановишься, умрешь. Ой, я не не не тетя, я... тетя тетя, я играл в ДБД. Я, я я я я вижу, куда ты идешь. Я, я... ты меня не перехитришь, блин, я загнал себя в тупик. <гас> Открыто, есть защитная кукла. ну да нужно ее успокоить, чтобы она отвязалась от меня. В туалете есть один маленький ребенок, я его должен забрать для себя. Как бы это странно не звучало. Нужно успокоить эту тетю. Ну, она не особо сейчас злится как-то. Успеет добежать. риску Давай. Беги, беги, беги, беги. Страшно, страшно, страшно, страшно. Успокойся. Я опять загнал себя в угол! Прости, наушники, Ты про... Да-да, смейтесь, смейтесь, смейтесь. Привет, красавица! Кто смотришь на меня ртом бабочкой. Фу, ладно. В... Зато я почти сжег 5 куку. Да, почти. В одиночку. Ну, Я так и знал, что нужно было брать защитную куку. Рис... Рискну, зря рискну. Ай. Э, ладно, В следующий раз попытаюсь сделать гораздо да. лучше. Потому что, потому что я актер. Актер-актер. Ля, Ля-ля-ля, актер-актер. Ля, ля, ля, да. да, да, все по сценарию. Все по, у меня все по сценарию, в отличие от тебя. У меня великая импровизация, понимаешь? Ка каждое видео делается с импровизацией. К сожалению, мой, мой, мой клик, клик не записался. Записал, я не могу сказать. Сам момент. Я сам могу показать, сказать, может, может, может, к счастью. <laughs> Ты испортила момент. Погоди, с какого сама я... Не самая игра. К сожалению, мой крик äh, не записался, ]的据ppings. я не могу вставить, но сам момент могу показать. Зачем ты делаешь голос более грубее, если он не такой совсем? Я не знаю, о чем ты. зачем делаешь это? Зачем ты это делаешь? Чтобы более-менее... Я не знаю, чтобы было более-менее красиво. Не знаю да да, да. Тембр. Тембр не делает видео лучше, хотя может кому-то и нравится. <клёх> да. Что ты там про голос мне говоришь, Я не могу! Я не могу просто. Ой, вот это да! Вау! Ты зрители за кого держишь? Просто скажу, что у тебя не было микрофона, типа, и вот все. Только вниз его поставь, то все делаешь. Все. Или поменьше как-то. Если лень, э, лень что-либо говорить, просто вставь, вставь это как там. Надпись. Нет, тут, тут очень забавный момент. <социт> <социт> типа на весь экран как-то <социт> Я, <не могу. социт> Я Ломанулся. Ломанулся. <социт> Я не могу. Я не могу. Я даже без звука начинаю ржать. Ой. Жмыхнуло, понимаю. Нет, просто этот момент настолько, настолько смешной, то что я не могу сдержаться. Просто смотри, идет такой серьезный парень, на серьезных шлях объясняет игру, и тут такой детский и тут испугается, дергает мышкой и убегает просто. Мне больше нравится не, ну не, ну серьезно. Это не. Это не серьезно, серьезно. Слушай, а как. В смысле, а как я слышу. А. Там какой-то звук. Такой. Да. не я имею в виду кто-то. Не знаю, у меня короче прямо приман... там прям в конце вот секунда прям про, про этот ролик, смотри, там как-то ты начинаешь кричать, там слышно тебя, по-моему, реально странный какой-то звук. Нет, нет, нет. Это настолько смешно, прям. А мальчик, а мальчик-то реально умер. Я могу скинуть в основной... Именно ту секунду. Давай. Да. А, Ч ⁇ -то кормный, реально... Да. Да. Да. У меня сейчас на секунду дискорс завис <laughs> Я в шоке. Да. Да. Не. Ну так, сейчас. Да. Во. Всё, короче. Это я с... теперь буду мем это, ск... это, это вроде бы скримак, но Бла! в то же время весело. БА! <свеч> я теперь буду ходить и так БА! Девочка из игры, чисто озвучка на русском языке. Им надо добавить на русском вот это БА! <свеч> <свеч> <свеч> Вместо их кричащих вещей, да? Мех БА! <свеч> <свеч> <свеч> именно кротко. Б! Нету Б. Автор сам признается то, что этот мем идеальный. Да, свой автор поднялось, как и твое. <свеч> Куча У меня. А, у меня там не ЧСВ поднялось. А наоборот, прям страх повысился прям до небес. сдохну с них это очень смешно ну ладно было 7 смотрите когда прям вот это брат то это очень Блин. это тоже игра в steam по-моему Да, пассива который играл ты выждал настолько идеальный тайминг я не могу. я специально думаю ты там что-то прийтих думаю но надо его напугать ты же я думал, ты там где-то просто ходишь. <сёк> Нереально я выждала прям. Я, притихни... я сидела, думала, ну щас. Я сейчас напугаю. Я притих не просто. <сёк> я притих не <сёк> просто так, а чтобы прислушаться, идет ли этот убийца или нет. Да-да-да, <сёк> да да Ой, блин, это было очень жестко. <сёк> <сёк> Еще эта камера дернулась. Рука. <сёк> да да Да-да-да. Тут там про Я сейчас вспоминаю, как там в тупик опять зашел уже. Опять же. Повторение. Да-да. Ну не могу, я просто это идеальный ролик. Ты рассказываешь. Он должен слушать. А почему? Ладно. Короче, смотри сень. Стоит стоит стоит, он должен ответить сначала. Он может просто отключить и уйти. Сидосик, да? Сидел в дискорде, Ну, душевно, однако. Вот, и я тут как-то резко решила, ну давай-ка я напугаю, и, и понимаешь, и это просто тайминг, это не монтаж. Вот это бя, и короче багет э записал, но вот как он верещал, нет. Это было бы забавно. А там я часто уоррмок был. Где это бя? Ты что не видишь что ли? О господи! кто микрофон наш, чтобы посмеяться. Вот Сеня... Вот Сеня... Я сейчас скажу. Я опять тяжу в Господи, я не знаю. сидит, просто как конь. Господи. Тебя как Кто-то аж плачет. Я плачу, да. Господи. Я еще раз 10 это буду пересматривать, но это очень нервно. Господи, это реально. Я сейчас умру. Я тоже. Я уже помер. <смех> Блин, какой же у тебя реально высокий голос, боже мой.